Передать по эту боль. Светик, привет. Я про свои боли, привет, про, да, про откат сухих больших дней. Вот. Делись, у тебя тоже были длительные сухие дни. Ну, я тут даже не я, мне сделали такое, ну, как бы не замечание, но тем не менее, мы же в этой теме уже в принципе, достаточно давно в автономии, да, и у нас очень много уже знакомых, чатов, в которых мы были, в которых там не были, но там с чатов на чаты переносят информацию. И мне давно тоже с ним общаемся, он давно уже очень практикует, уже, уже очень давно, лет 10 как минимум. И он меня спрашивает, говорит, Свет, говорит, а у тебя было такое, вот ты как бы давно на сухих? Вот, говорит, было такое, что вот у меня, говорит, точка вот болит, такое ощущение, что вот я посадила ее именно на автономии. Ну, мы с ним начали разговаривать, и разговорились. Он, он говорит, спасибо, спасибо, вы все здорово. Он говорит, вот, э, ты правильно сказала там то, что ну, мы с ним обсудили этот момент. Но тем не менее, когда я ему начала раз, рассказывать, он говорит, почему ты это не говоришь в эфирах? Я говорю, ну потому что, наверное, все любят цветочки. Он говорит, скажи обязательно. Потому что многие автономы... Они э, говорят, как вот мы перешли, вот мы столько-то дней там на сухих, вот у нас такие-то э, марафоны, вот у нас это, вот у нас то. И, говорит, вот, ты, вот этих подводных камней, что ты рассказываешь, их, говорит, нигде нет. Я так подумала, думаю, ну, вроде бы, с одной стороны, не совсем это не совсем это красиво, что ли, вот эти вот. Э, вот это нижнее белье вытаскивать наружу. Но ну, а с другой стороны, если мы уже <coughs> об этом говорим, то, наверное, люди должны знать. <coughs> Я много информацию оставляла для личных, думаю, если будем марафоны проводить, если будем там какую-то личную беседу вести, то это можно будет сказать. А в эфирах этого нельзя, ну, как бы, ну не, до, не совсем э, корректно это рассказывать такие вот вещи. Но остановилась на том, что я, наверное, все-таки занавес немножечко приоткрою, как это было у меня, лично у меня с моим опытом. Но я могу сказать следующее, что я продолжаю исследовать свое тело, то есть я никуда не вышла. Мне ну как достаточно. Мне достаточно комфортно в том смысле, что я сейчас научилась слушать свое физическое, психологическое тело. И э, хотела бы рассказать, я не знаю, меня видно или нет, потому что по мне субтитры, у меня свет такой плохой, поэтому вот как оно герно, главное, чтобы слышно было. А. Ага. Э, я бы хотела рассказать еще не только Ты о том... Отлично. Я бы хотела рассказать еще не только о том, что вот в первые дни у тебя начинается сушняк, то есть мы дали там несколько фишек, там, скориц, не скориц, а с гвоздикой, с полынью, да, там, ты про свою травку какую-то сказала. Но у меня помимо всего этого, я могу сказать, что были еще такие дни, то есть я рассказывала, как у меня на какой-то там, в первой, на первой неделе, на пятый или на шестой день, а начала очень сильно крутить, крутить суставы, выворачивать кости. и сухожилия вот именно, сухожилия, очень сильно тянуло сухожилие, до такой степени, что я прямо, ну, насколько я могу терпеть физическую боль, то есть я достаточно такой сильный человек во вс... и в психологических, и в физических планах. Но я прям каталась по полу и ревела. Я боялась, чтобы это не увидели дети. И тогда я как раз сказала, что я выпила один шприц нурофена, потому что это было невозможно, эта боль. Конечно, там э, под нашим видео много всего написали, что это нужно было вытерпеть, это нужно было там… Ну, в общем, много советчиков, было много. Но я скажу, ребята, что я рассказываю только свой опыт. Я никого не призываю, никаким таблеткам, ни к какому голоданию, никакой автономии. Я просто рассказываю свой опыт и каких-то Случаях я могу человеку помочь выйти тоже на определенный этап своего неедения, что прошла именно я. Поэтому я рассказываю то, что у меня было. И я эту боль терпеть не могла. Она была неимоверно сильная. Вот. Помимо того, что вот это было, у меня уже, наверное, раза два было такое, что я вечером я как бы в обычном, ну, как бы все у меня абсолютно обычно к вечеру. И потом я же говорила, что я еще, бывало, подсыпала. Потом у меня сон прошел, отключился полностью, но сон отключился полностью, но могу сказать, что я вот за эту неделю два раза все-таки я поспала. Понемногу, но поспала. Но к этому я потом еще вернусь, если, если кому-то будет интересно. И вот до этого у меня было, ну, не знаю, там, может быть, наверное, день 20 когда все говорят там, ой, 20 21 день, уже все клетки привыкли, уже все хорошо, уже ты спокойно идешь в автономию. Может быть, может быть, у меня возраст не совсем молодой. Может быть, у меня организм достаточно достаточно загрязненный. Другие процессы. 45 дней должно пройти как минимум. Э, ну я не на, знаю, на, на сколько отличном... у меня прошло. Стало. Не знаю, сколько у меня прошло. То есть у меня, получается, с 14 марта был заход. То есть я... Ну, 3 марта я последний раз mm -hmm. покушала. Получается. Mm -hmm. И... Mm -hmm. Так. руль не мешает, mm. вот, и я не знаю, на какой то день, то есть я сразу же сказала, что дни я отчитывать не буду, если кому-то интересно, то те могут посчитать, и на какой-то день, может быть, на 20 я как раз в часа в 4, по-моему, да, в 4, 3-4 часа я вырубилась, вырубилась, наверное, часа на 2, да, то есть у меня не 20 минут было, часа на 2 вырубилась, и я проснулась, ну, наверное, килограмм на 10 больше. То есть я, когда проснулась, я вот так вот руки делаю, чувствую, что у меня прям как сосиски они такие. И я подхожу к зеркалу, и у меня я полностью отекла, опухла. И вот это вот, если кто-то знает, вот, кто принимает гормоны, у некоторых были такие побочные эффекты, как отек квинке, по-моему, называется. Вот. Да. Это как аллергическая реакция, от которой можно даже умереть на какие-либо лекарства. Да. Вот. Но лекарства я не принимала, но я понимаю, то есть отек он убирается в течение, если ты его правильно как бы, правильный алгоритм, то он у тебя уходит примерно через месяца два. То есть сразу он не уходит, он очень долго держится, у меня просто он был. Возможно, у кого-то как-то по-другому. Но вот именно вот этот отек на сухих днях, вроде бы с чего, да, вот такой и на весах плюс 7-10 килограмм, вот где-то вот так. Вроде бы с чего. На сухих днях я не была, в, я не лежала в ванной, чтобы там через кожу у меня как-то напиталась. У меня не было там еще каких-то там предрасположенностей к тому, чтобы вот этот момент произошел. Но он произошел, и я так понимаю, что это как раз вот, когда гормоны, гормоны, они меняют ДНК на клеточном уровне, если так грубо говорить, да, без фармацевтического языка, так скажем. Вот. И я э, так прочувствовала 21... на себе, возможно, я не, не, не услышала. Это особенно... происходит. Через... А, я, там, э, я изучаю тоже параллельно. Мне очень нравится изучать биохимические процессы с точки зрения науки в теле, происходящие. В 21 день не формируется привычка, а в 21 день э, просто привыкает тело, но оно может откатиться. Только начинают настраиваться. То есть настроились процессы, но привычка не сформирована. И она формируется на 45 день. Это во всех... Но я так полагаю, что это, Кристина, это не от дней зависит у меня. У меня было это именно от того, что вот эта вот очистка организма, у кого-то она происходит быстрее, а у меня организм достаточно, видимо, загрязнен, потому что я на гормонах была более 30 лет. Это как бы, ну... Достаточно такие жуткие процессы, что мне даже врач мой сказал, что говорит еще чуть-чуть, говорит, -чуть, говорит максимум года два, и говорит рак желудка ты себе обеспечишь как минимум, вот. И э, вот этот отек у меня произошел. Я так полагаю, что клетки начали вычищать этот гормон. Почему у меня и болели сухожилия? То есть я же пользовалась именно бронхорасширяющим, это расслабляет гладкую мускулатуру. То есть mm -hmm. это то, что вот именно внутри. И именно гладкая мускулатура, это то, что у нас э, мышцы — это что такое? Это та же самая клетка, то есть когда она накачивается, на как бы набухает, в ней э, задерживается тот же белок, вода, то есть это все задерживается вот в межклеточном пространстве. И, видимо, когда у меня пош, mm -hmm. пошла очистка вот этого от этого гормона, у меня и произошло вот это, что, они, что эта вот клетка у меня такая... Вот. у меня буквально за два дня этот отек сошел, но тем не менее, как бы вот у меня этот процесс был. И если кто-то будет говорить, что это от сна, от сна мы отекаем, то есть, но ну, у меня же до этого этого не было, то есть я могу понять, что это не от сна. Это сон запускает. И по мой взгляд, знаешь как, это сон запускает э, определенную перестройку, то есть организм. Так работает, что когда тело засыпает, оно глубже прорабатывает. То есть мы могли бы не спать, допустим, не спала, это может быть мягче прошло бы, но это было бы. Может быть, да. Именно провоцирует даже, когда мы сдаём экзамены, мы должны говорят обычно детям поспите, потому что структурируется определенным образом во сне, по другому все, как будто быстрее это более интенсивнее происходит. Вот. поэтому иногда тело нас обрубает на сон. Вот. И могу сказать, что совсем, наверное, не, не так давно, может быть, неделю назад, может быть, полторы недели назад, у меня произошло то же самое. То есть я точно так же, э, вот, я не могу даже сказать, проснулась я либо, либо не проснулась, в этот момент я... Не помню, но я помню, что я сижу с детьми, с ребенком, он у меня со второй смены, я делаю с ним уроки и чувствую, что я карандаш взять не могу. А У него глаза такие, он говорит, мамочка, ты что? Я понимаю, что у меня тот же самый процесс произошел. И это уже вот как бы это было совсем недавно, и он у меня точно также за два за двое суток он у меня ушел. Но опять же ушел, почему? Может быть за двое суток. Я Достаточно много езжу на велосипеде. И как бы там все равно вот эта лимфатическая система, она как бы э, прокручивается быстрее. Но тем не менее вот у меня такие побочные эффекты были. Они сошли очень гладко, но тем не менее, да, вот такие вот процессы они тоже были. То есть, может быть, я не как все автономы, как говорят, что там зашел на автономию, это все легко, все хорошо, что у всех все хорошо там и ногти меняются, и все меняется. То есть у меня вот это вот с таким вот... Хорошо-хорошо, э, потом раз у меня физическое тело дает какую-то реакцию, такую достаточно жесткую. Вот. И вот да, я решила этим поделиться. И, ну, конечно, об каких-то мелочах таких разговаривать, там, как это произошло чем я убирала, через сколько я пошла на велосипеде кататься, как у меня это было, Там выходил ли пот, там, или я купалась или нет. Это, конечно, я рассказывать не буду, смысла нет. Вот, а, Где-то там при более личной беседе, конечно, если у человека будет предпосылки к этому, конечно, мы уже с этим можем поработать и проработать. Но точно так же могу сказать, что у меня за этот период уже на сухих, ну как бы вот на чистых днях у меня... Слабые очень, но были два приступа астмы. То есть я точно так же полагаю, что, что такое астма. Вот если есть астматики, если они нас смотрят, то астма — это вот как раз вот эти вот наши трубочки, они полностью покрыты гноем, и гной такой затвердевает. И когда ты когда вот этот приступ, они как бы сужаются, и тебе, ты не можешь ни вздохнуть, ни выдохнуть. То есть у кого как, у кого-то и то, и то тяжело. Вот. Конечно, говоря, что психосоматику прорабатывать, это все понятно. Но мы сейчас коснемся именно фи физики. То есть как э, я, что полагаю, что у меня произошло. То есть на сухих днях у меня идет прогорание вот этой вот слизи. И э, я уже говорила, что эта слизь у меня примерно неделю очень сильно отходила. У меня в жизни такого никогда не было. Ни при каких чистках ничего вот этого не выходило. И, видимо, вот это прогорание слизи шло, и так как я много езжу, она, видимо, начала выходить, выходить, выходить, выходить начала, и в какой-то момент организм, наверное, не справился и дал мне вот этот вот приступ астматический. Mm -hmm. И второй раз я полагаю также То есть э, вроде бы я себя считаю уже достаточно здоровым человеком, но сколько это будет еще тело очищаться, то есть, как некоторые говорят, там, у кого-то там за какой-то период, за какой-то срок от какой-то болезни они вылечились. И точно так же у меня спрашивают, вылечились ли вы от какой-то болезни? Но я, наверное, смогу сказать ребятам, наверное, где-то через год, если я год буду полностью на автономии, то я, наверное, через год могу сказать, да, вот у меня в течение такого-то времени этой болезни нет. То есть вот сейчас вот я с 14 марта. У меня были, да, но я так полагаю, что это были вот эти приступы астматические приступы не из-за цветения, не из-за аллергических реакций, угу. а именно очищение тела. Вот такие вот процессы, про которые я хотела сказать. Ну это здорово. Я вот люблю это изучать с точки зрения науки, биохимии по образованию. Мне нравилось всегда, да, по образованию биохимик. И мне нравилось всегда с этим возиться. У меня, знаешь, были такие... Мне вообще, если коснуться здоровья, то у меня были почки, камни. Я рожала дважды камни. Это неимоверная боль. То есть у меня поджелудочная железа, которую... По сей день чувствую штормит, то есть я занимаюсь массажами, есть такая методика, как горшок ставить на живот, и вот когда зажигаешь там свечки, ой, вернее спички и ставишь горшок сверху, то у меня колет поджелудочную железу, это говорит о том, что там еще процессы не закончились. Я все это связываю, конечно же, с тазом, с аутоиммунной системой, потому что первая чакра таз – это аутоиммунная система. И следующая после аутоиммунки идет это поджелудок железа, потом моя щитовидка. И щитовидка, она также связана с гормонами, я принимала гормоны, то есть я не могла забеременеть первую беременность, я принимала гормоны период и поправилась, чтобы забеременеть. да, то есть. Второй раз тоже мне приходилось поддерживать себе гормональную терапию несколько лет, чтобы выйти в нормальное состояние. То есть у меня здесь не обрабатывается определенное количество гормонов. И когда стала разбираться сейчас уже с физикой, то я поняла, что это зажим вот этих вот мышц. Вот Это, как я выяснила, скрученная грудная клетка, то есть наши рельсы, вот этот таз, да, и ломанный копчик и все вместе вот эти вот как бы натянутые мышцы они спазмируют лимфу лимфа где больше всего этот вот спазм происходит но это тоже психосоматика мы об этом с тобой говорили в эфирах что психосоматика это тоже установка. Ага. вот и прорабатывая со всех сторон я убедилась конечно же что физик это немал, немаловажный фактор и сколько бы я ни работала то есть у меня всегда вылазит вот это вот щитовидка, то есть когда я сейчас была на длительных сухих днях, она у меня сразу ровная шея, она идеально ровная становится, то есть прорабатываются основные части э, моих позвонков, грудного отдела, я прям чувствую там, как будто будет раскрытие, какая-то боль, жжение происходит. В прямом смысле жжение, прогорание этого сбоя, и потом идет раз, и расслабление мышцы, и выравнивание тела, это на сухих, на таких... Э, в первых своих порах, где было 3-5 дней, у меня года два назад, первые такие были длительные, у меня становились красные глаза. То есть, когда красные и желтые глаза, то я поняла, что чистится печень. Потому что, говорит, посмотри, какой у тебя белок глаза, да, то есть желтый, то это получается гемоглобина, не хватает, плохо работает печень. У меня тоже зрение, астигматизм, и после сухих длительных, я улучшила свое зрение. То есть оно реально у меня улучшилось, ну, на порядок там, на 0,7, на единицы, и потом еще дотянулось. И у меня минус 2,5 было, сейчас у меня минус 1, минус 1,25 зрение. Вот. И я так понимаю, что это частями, как копилась вот эта болезнь на прошествии прожитых твоих там, разменяла пятый десяток, друзья мои, вот, и как бы вот эти вот 40 с хвостиком, которые я прожила, определенным образом копились болячки, вот как они накопились, также они идут обратно, болячки эти, они четко вот, да, что-то было последнее, но это отвалилось, потом раньше было это отваливается, и самое старое, видимо, получается у меня кости, щитовидная железа, я очень много лазила по деревьям, падала вечно, что-то себе там погнула, но сильно не ломала, но вечно хрустела. Вот. Меня даже братья хрустины, не крестины, а хрустиной называли. И еще интересные моменты такие были из болезненных. Это, конечно же, почки. Я прожила дикую боль на сухих днях. Я в первый раз, когда получила дикую боль, это было ощущение спазмов я рожала дома камни, когда еще до этого, в период сухих дней, я знаю, что это такое боль, когда идут камни почками. Вспоминая эту боль, конечно же, был страх, и я бросала сухой день, и это было глупо с моей стороны сделать, это я потом уже анализировала. Если делаем сухой день, и там начинает все сжечь, там болит мочеточники, мочевой пузырь, да, и кажется, что все, наоборот, нужно попить, Ноу, no, стопе, пить наоборот нельзя. То есть что образуется на сухих днях под поднимается огненная энергия, и здесь формируется такой большой выброс. То есть получается, кажется, что мы воспаление переживаем за короткий период времени, но по сути это идет выздоровление. Любое воспаление это выздоровление, вот. И даже какая-то такая Фибра как называется, фептильная или как-то фибральная, эта температура небольшая поднялась у меня, помню, я испугалась, вышла. А второй раз я дошла до конца, и мои четыре дня превратились в идеальные почки. И я больше вообще никогда о них не вспоминала, ни проблем, ничего. Повторюсь, то есть я до этого что только не принимала, и травы пила, и лечилась, я и травница, и столько всего, и пшено пила. Но сухие дни, длительные, ничего не заменит, это такая реально крутая чистка организма, вот, то есть организм успевает где-то дочиститься, перейти на какой-то такой более настоящий образ свой проживания, но меня больше всего всегда беспокоило, почему же все-таки сложно выйти на длительный сухой, у меня психосоматика страдала, то есть страхи возникают, что я потеряю вес, опять же это связано с щитовидной железой, да, непринятие себя. Вот это глубоко с детства тянулось, именно с детства, потому что э, я жила в городе Сочи, училась в прекрасной школе номер один, с прекрасными детьми, э, прекрасных, самых шикарных родителей города Сочи, которые имели хорошие деньги. Я сама из простой семьи, у меня какой-то такой, знаете, стресс возникал в плане того, что я простая, все такие непростые. Это я уже потом анализировала. По этой причине ехала в Москву, поступила, много занималась собой, развивалась. Очень благодарна тому, что все это произошло. Конечно же, если бы мне еще раз спросили бы, прошла бы я вот это все, что я испытала, психологические, трудности личной жизни, очень много полезней в плане тела и кости, болели, и я вонка стояла, у меня родинки за полтора месяца выросли очень большие, мне ставили под подозрение рак кожи. Тогда я сказала, четко у меня будет растительная пища, никакая. И тогда муж у меня успокоился, начал меня тровил поначалу на эту тему. И вот все вместе меня привело к тому, что вот я сейчас четко осознаю, что автономия ⁇ это не голодание. Это осознанный переход к себе настоящий, это четкая позиция наблюдения себя в этой жизни, это здоровый образ жизни и здоровое тело. Нет здорового тела, если вы питаетесь, вы имеете нездоровое тело. Вы просто постепенно кидаете в мусорное, как бы превращаете в свое тело, как в мусорное ведро, куда кидаете эту пищу. И вот сейчас, по сути, хорошо бы наесться бы. И, да, побыстрее прийти в норму и уйти обратно, я это делаю очень аккуратно, потому что я понимаю, что шаг вправо, шаг влево, набор лишних витаминов – это сбой той волны радиочастотной, которую я уже получила. То есть я получила определенную частоту тела, мне не хочется этим от этого уходить потому что мне легко на сухих я легко выхожу и там по 100 200 грамм свои теряю, я длительные делаю сейчас и моя задача перейти плавно на щитовидной железе потому что она реально сбоит и я быстро теряю свои жиры свои килограммы мне не нравится я хочу комфортно выйти в то состояние которое я себе вижу которое я себе чувствую что оно мне нужно да, параллельно идет проработка с моей Венеры. То есть здесь с астрологией да, такой момент очень интересный. Много Марса, много вперед, много Солнца, много лидерства, много хочу. А Венера, она хоть и высоко находится, но когда появляется много Марса, у меня их два сразу в разных домах, то, соответственно, Венера моя ноет стонет. Нет никакой женщины, есть столько вперед, как локомотив. И соответственно, щитовидка еще больше сдувается. Тут еще такой аспект, да, с чем мы пришли в этой жизнь, с какой проработкой кармической. И все это в голове просто как пазлы складывается, именно как инсайты на сухих днях. Вот что прикольно. От этого невозможно отказаться. Это тот новый образ жизни, который нужно брать, если есть возможность у близких. Обязательно перенимать и не останавливаться вообще, убирать все страхи, идти только вперед. Боль – это естественно, воспалительный процесс – это тоже естественно, потому что мы это копили, это нужно сбросить. И кроме как почистить кастрюлю таким же образом, как мы это накапливали, да, через боль, через обратный процесс, ну, это неминуемо, вот, чем хотелось поделиться. Да, да, это обязательно. Это тоже, как мне в Инстаграме молодой человек один написал, он говорит, ну, вот я тоже хочу, говорит, очень хочу на автономию перейти, очень хочу вот то-то, но, говорит, я не знаю, говорит вот жена меня не понимает, и, говорит, я как вот, как, а как праздники? А как вот я пойду там на, на какие-то мероприятия, мне скажут, что с нами, не выпьешь рюмочку там, чего-то там? Вот, я, говорит, не понимаю, как мне быть. Я говорю, ну ты не торопись. Я говорю, в любом случае я могу тебе сказать это абсолютно точно, то со сменой твоего мировоззрения будет меняться и твое окружение, то есть все твое оно останется рядом с тобой, а твое будет, насколько ты будешь переходить в эту истину, в правду, потому что в автономии невозможно лгать, ты не сможешь лгать самому себе, и когда ты не сможешь лгать самому себе, у тебя останется ты ты начнешься как кристалл у тебя начнутся грани просто светиться, ты как будто бы себя сам себя оттачивать со всех сторон. И как только ты начнешь оттачивать, ты настолько становишься изнутри светящийся, искрящийся, правдивый, и рядом с тобой останется только истинность. И вот эти вот люди, которые истина твои, они останутся, и истина твои, они притянутся. А те, которые не твой человек, не твои люди, они отойдут. И ты просто должен быть, каждый человек, который идет на автономию, он должен быть к этому готов. Не бывает такого, вот он нехороший, вот он вот такой, вот он, вот мне с ним тяжело, но я его очень люблю. Блин, ребят, не получится. Если человек, если тебе с ним тяжело, либо ты расставляешь все точки над И с этим человеком, честно, откровенно, прямо на 100%, либо он у тебя отваливается, но ты не сможешь не расставить точки. То есть ты в любом случае настолько начинаешь вот правду говорить вот изнутри, и когда ты начинаешь говорить правду изнутри, ты чувствуешь, у тебя идет вот это вот, открывается чувствование. И когда другой человек начинает лукавить, ты это видишь сразу же, считываешь моментально, потому что ты каждого человек, каждый человек — это ты, и да. ты каждого человека пропускаешь через себя. Ты сто процентов тебе больше никто не сможет соврать. Как бы он ни хотел, каким бы великолепным актером он не был. Потому что он это ты. А себя ты знаешь, ты стал честен с собой, и ты увидел честность в другом. Поэтому невозможно никому-то наврать и обмануть, и невозможно у кого-то принять правду за истинность. Потому что это все ты. Везде все ты и себя ты знаешь. Вот это вот есть, э, ну, как мне кажется, это, конечно, здорово. Но изначально, когда я это стала понимать и осознавать, э, мне нужно было это с этим тоже научиться жить. Я думаю, что когда люди вот видят вот такие вот вспышки, и они говорят, «О, классно!» Это первая эйфория. Потом ты понимаешь, что тебе нужно с этим научиться жить. Потому что когда ты понимаешь, что человеку нужно сказать правду, а без правды ты не можешь. Тебе в любом случае ее нужно сказать, потому что все остальное это фантик. А другой человек, ему тяжело слышать эту правду. И вот тут такое вот получается, и тебе нужно просто это спокойно принимать. То есть тебе нужно быть в принятии, что не все люди готовы на это. Это то же самое, что вот я сегодня писала с Розой, там небольшая у нас переписка была, вот, по поводу того, что сейчас была недавно Пасха у религиозных людей. То есть я религию и веру очень сильно разделяю, потому что я глубоко верующий человек, но я не религиозный. То есть я верую в то, что… Все исходит от меня, и что я буду давать в этот мир, то, то и мне будет давать этот мир, потому что я и есть этот мир. И когда мы с детьми пошли в магазин, они говорят, я хочу там булочку. Я говорю, ну пожалуйста, то есть я уже говорила, что я в принятии. Мои дети знают, что такое, э как, как любая еда влияет на их организм. Они это четко знают, но выбор всегда остается за ними. То есть я считаю, что мои дети достаточно ответственны, чтобы принимать этот выбор. Поэтому я никогда по рукам не бью, если они что-то там едят не то, чтобы мне хотелось. Вот. И мы зашли в магазин, в один зашли, там везде вот эти вот кули... э, куличи продают, в другой зашли куличи, и нет булочек. И когда мы уже зашли в четвертый магазин, я говорю, а у вас есть сладкие булочки? Она говорит, так нет, говорит, ну как бы пасха же, везде куличи. Все, все пекут только куличи. Я поворачиваюсь к младшему, он у меня не ест изюм, не любит его. Я говорю, ну есть только хлеб с изюмом. А на меня продавщица вот такими глазами, А говорит, это не хлеб, это кулич. А он так смотрит на нее, ну как бы понимает. Так. Мы просто с ним переглянулись и пошли. То есть понятно, что я не стану никому ничего доказывать но вот это вот настолько в людях вот сидит, что ты не каждому готов поделиться и рассказать, то есть ты просто готов принять, что вот он сейчас на данный этап, вот ему хорошо верить вот в эту вот Пасху, ему хорошо верить, что там, э, и, как оно говорится-то, Христос воскрес. Вот, и… Это их право, если им с этим легко живется, и если им от этого хорошо где-то там внутри у себя, то ради Бога, я за счастье. Я, конечно, на сегодняшний день все больше и больше противник того, что счастье невозможно. Вернее, не том, что противник, а я понимаю, что счастье невозможно построить на лжи. На лжи можно построить только лживое счастье. Но. Кого-то менять я не собираюсь, я могу только поменять себя, и я вижу, как рядом со мной меняются люди. Не потому что я им что-то рассказываю, да? а потому что они просто находятся рядом со мной. И я вижу, что им, например, хорошо со мной, мне абсолютно хорошо со, с ними. И поэтому я и говорю, что как бы, чем больше мы будем меняться, чем больше мы будем открываться, очищаться изнутри, тем больше вокруг нас будет очищаться пространство. И когда нас будет очень много, я думаю, что и пространство это тоже очистится. Но по-другому как бы кому-то ходить и доказывать, что вот этого не было, вот это неправда, вот это вот вам внушили. Да перечитайте еще раз. Но это не то. То есть у меня, когда старший сын пришел и говорит, мама говорит, а как мы говорит, вообще произошли? Я говорю, вот есть вот такие-то материалы, говорю, ты можешь их сесть изучать. Он говорит, нам просто в школе сказали, что Библия. А я, говорит, спросил, говорит, вот у Адама и Ева а, был, было двое сыновей. Как произошел народ? Это меня спрашивает ребенок. Я, конечно, не буду это выдаваться в подробности, но это я еще раз хочу подчеркнуть про то, что. Любая чистая энергия, она может, она может существовать и может появляться и размножаться только, только тогда, когда мы правдивы сами с собой, когда, мы не поз... когда нам не нужно уже, чтобы нам навешивали шаблоны какие-то, когда нам не нужно, чтобы нам давали какие-то книги и мы по ним учились, как жить. У нас уже все внутри заложено. Да. Книги нам даны как помощники, а не как путеводитель. То есть они, мы не можем четко по ним идти. Они нам даны для того, чтобы мы вот здесь вот сравнили информацию, здесь сравнили информацию, здесь проверили информацию. И только после этого мы можем наполняться самостоятельно. То есть пока мы не наполнимся самостоятельно, пока наш сосуд не наполнится, мы не сможем что-то отдать а именно вот те люди, которые хотят много-много-много книг, всяких разных книг, сходить к тому, сходить к тому. Вот у него нет этой информации, и он хочет взять эту информацию от кого-то. Но на самом деле мы от кого-то информацию взять не можем. Мы можем только взять от кого-то направление там, где мы сможем самостоятельно наполнить себя. И только после наполнения себя изнутри мы можем разлиться вот этим вот счастьем но вот это как я вижу Да. Я тоже пока говорила я вспоминала о себе что есть педагоги любимые которых ты чувствуешь есть педагоги нелюбимые но суть вся была на самом деле в предмете какого педагог не был бы да? просто ребенок чистый, он считывает, что история 500 раз перепрописана, да, то есть перезаписана, естественно, историю мало кто учит, соответственно, да, и возникали проблемы с географией тоже, да, неизвестно, какие учебники были, то есть неестественно, Ненастоящая подача знаний дает возможность ученику не хотеть учить, да, дети не хотят заниматься, а это нормально, вспоминая себя, сразу я помню, что закончила диплом, мне был смешной, тройки, пятерки, одна четверка, и то физик он как бы мне сказал, что там я дружила с его дочерью, как бы он меня знал, такой, ну ладно, давай, что-нибудь сдай мне, я тебя поставлю 4. <смех> вот. физику тоже я не очень любила. Я были прекрасные отношения с педагогом, но у меня прям затык был прям такой. Вот я не хотела. И я в первую очередь всегда практиком. Я вначале все прохожу на себе, потом мне интересно, как же каким же языком это все рассказывает наша наука, наши врачи? Каким это образом написано? Это интересно именно сопоставлять потому что потом появляются вопросы, и этим легко делиться. То есть, когда я столкнулась, это, наверное, идет глубоко с детства, я столкнулась с тем, что я с детства все время говорила о каком-то другом языке с людьми, да, на каком-то внутреннем мире. Вот, Будущее там чувствовать людей могла по-другому, да, видеть какие-то вещи. Вот, и, соответственно получила такой, знаешь, внутренний урок того, что нужно научиться говорить тем языком, который было бы удобно им слышать. и Тогда больше людям можно помочь. Вот. И, соответственно, вот у меня отсюда такое вот внутреннее желание, личный опыт переносить на какие-то там знания психологические, знания научные. И прям вот читаю, слышу, вижу, вспоминаю, и вот этот опыт, получается, транслирую частично. Это очень интересно. И то, что ты говорила, конечно же, это факт. Это есть. Я для себя это называю умение простраивать границы. То есть человек, который выходит на автономию, он четко понимает: вот это мой огород, а вот здесь вот это его территория, это его реакция, да. И мне здесь совершенно не нужно париться. Это вот ну он так отреагировал и ладно. Когда есть легкая, когда, э, мутность сознания, э, пища, питание человек уже не понимает, и у него такая реакция получается, что начинается сомнение, а я ли это, да, а мое ли это, а вдруг на самом деле это. То есть мы путаем свое отражение, мы путаем э, чистоту взора, взгляда своего. Потому что глаза видят лишь то, что находится в нас внутри, и реально другой человек мы видим только себя в нем, вот. И когда мы кушаем, мы едим, мутнеется сознание, оно, и мы не видим чистоту, где мое, а где не мое. И вот эта граница, она смазана получается. И мы только на автономии, на чистых, сухих, длительных днях, да, и те, кто вообще полностью не едят, они четко понимают разницу, где я, где не я, и отпадает реально желание транслировать «я это могу», «я это хочу», то есть ты понимаешь, что это вот, это моё, да, то есть присутствует некая, некая такая, возникает идеология личная, да, а, то есть ты понимаешь, что правильно для меня, а все остальное это правильно будет, исходя из его опыта. У каждого у нас свой опыт, свои энергии, скажем так, свой цвет на тонком уровне, каждое имя вибрирует в определенном спектре цвета. Вот. И каждая энергия тоже имеет определенное раскрытие на той или иной чакре. И я это транслирую как вот открытие пятой чакры, как вот границы, раскрытие границ. Это... А пятая чакра она скреплена с кармическим телом. То есть здесь идет проработка своих событий кармического плана. То есть... Карма ⁇ это когда мы взаимодействуем с кем-то, а мы чисто умеем взаимодействовать с кем-то. Мы не формируем новую карму, мы четко следуем своим границам. Вот это и есть автономия в плане энергетики. То есть мы прошли все другие этапы, раскрылись психологии, да, в чувствовании, в умении управлять миром, работать с телом, с физикой, с желаниями. И остается вот именно вот это вот последнее сейчас, и многие к этому приходят не через питание. К автономии начинают некоторые подбираться через качество умения проявить себя в профессионализме в том или ином деле. И потом у них возникает желание идти через питание, работу с физикой в автономии. Я это заметила через своих клиентов, ко мне приходят там на массажи разные люди, на йогу-практики, по целительным, по энергопрактикам. И в итоге прорабатывается часть карнических вопросов, либо часть профессиональных. И люди понимают, что «я себе здесь исчерпал», и у них что-то происходит с питанием, и они начинают «а вот расскажи, поделись», и они начинают уже идти физикой с другой стороны в эту автономию. Но опять же, автономия — это умение чувствовать себя, быть настоящим, правдивым, границы выражать своим. Это здорово, это невозможно ни с чем сравнить, это происходит не эмоционально, это происходит само собой, в легкости в такой э и все события простраиваются легко прямо вот здесь и сейчас ежесекундно как по волшебной палочке и ничего не беспокоит не болит ну, это прям вот э -э состояние наполненности прям вот каждой клетки телом наполненности присутствие такого вот наполненности емкости внутри даже другое ощущение тела происходит Поэтому Однозначно. это невозможно, невозможно что-либо применять, Это нужно просто идти пробовать. Да, пробовать это нужно. Но я бы в любом случае, если у кого-то есть желание это попробовать, не отказывайте себе в этом. Я не говорю, что вам нужно идти на длительные сухие дни, не обязательно идти в автономию, но научиться слышать свой организм научиться слышать себя, научиться быть честным с собой, это многого стоит. И это действительно, я всегда раньше думала, что я, о, я такая честная, я такая... Я действительно... Ну, врать это действительно не мо вот. ⁇ То есть я, меня многие, почему и не любили, вот в бизнесе я была, меня, да, у меня многие люди меня не любили, потому что я говорила по-честному. И э, когда я кого-то ловила на каком-то мошенничестве или на каком-то вранье, э, то есть у человека, естественно, реакция была меня еще больше оскорбить, чтобы как бы на фоне того, что вот, вот так вот я лучше тебя. И я все время думала, да как же так? но ну, вот так не бывает. Вроде бы с, с людьми-то по-честному хочешь, там вот вроде работаешь, считаешь его как другом, а он тебя вот так вот предаёт. Но на самом деле это, видимо, у каждого человека есть такие свои ступенечки, по которым он поднимается на свой уровень, до которого он может дойти. То есть вот э, mm -hmm. сейчас очень многие говорят, что автономия это для всех. Я, наверное, все-таки повторюсь еще раз, что да, мы, э, я больше чем уверена, что мы все рождены автономы, мы изначально автономы. Но автономия сейчас, на данный момент в автономию могут зайти не все. Это Я не скажу, что это для каких-то там своеобразных людей, что вот мы такие замечательные. Нет, ни в коем случае, просто каждому свое. Это то же самое, что у нас есть две ноги, но мы не становимся все замечательными бегунами. У нас есть то, что мы умеем писать, рисовать. Вот кто-то там рисует елочку, там палка и вот такие вот штучки, да? Он нарисовал елку, нарисовал. Другой нарисует елку по-своему. Но мы все умеем рисовать, мы все умеем не есть, но мы не все можем стать художниками и мы не все можем стать автономами. Поэтому, когда вы говорите, ну как вот он же смог или она же смогла, а я что хуже? Ребят, нет хуже или лучше, вы просто другие. Вот я другая, вот у меня сын рисует так, что я иногда смотрю и думаю, да как так? Ну вроде бы я же тоже рисую, но у меня так никогда не получится, как он рисует. И это не потому, что я хуже его, я другая, у меня, у меня что-то другое лучше получается. И я понимаю, что в процессе автономии ты, не, ты настолько себя начинаешь познавать, что у тебя выходят какие-то новые, э, новые границы себя. И это такое удивительное чувство. То есть я всегда думала, что я очень люблю ездить на велосипеде по трассе. Я действительно это люблю. Но на этой неделе я э, увидела, что я очень люблю бегать по пересечённой местности, то есть по лесу где-то там через какие-то враги, где-то остановилась пешком пошла, где-то пофотографировала. И я поняла, что это мне доставляет такой кайф. То есть я вот на этой неделе у меня доходило до 15 километров. Я вот так вот бегала, но у меня это занимает пока много времени, но тем не менее я понимаю, что это нужна экипировка соответствующая, там еще что-то. То есть летом это понятно, проще, а зимой там уже более шипованные кроссовки. Я понимаю, что я этого никогда не делала, и я не понимаю, почему я этого никогда не делала. Это же просто было узнать, что тебе это нравится. Вот. И э, после этого я начала кататься по пересеченной местности на велосипеде. И я поняла, что это такой кайф, то есть это не сравнится э, ни с каким, вот э, то, что ты едешь по трассе. То есть по трассе у меня… В день я не менее 30 километров это обязательно. Но когда я вчера, у нас вчера было просто 30 градусов жары, мы с, с детьми ездили от водоема к водоему. У нас уже дошло до того, что у нас часть нашей, нашей компании ехала на машине, а мы с сыном докатывались на велосипедах. Потому что, ну, как бы, уже просто не все смогли. И вот вчера, вот по этой пересеченной местности, где-то. То есть по, по лесам, где могла пройти машина, проходила машина, где-то вброд, где-то еще что-то. И это такой кайф. То есть мы прокатались, наверное, километров, ну, чуть побольше 30. И я поняла, что мне нужен еще вот такой вот велосипед. И ты начинаешь себя открывать. То есть не, то, не только в том, что тебе становится проще разговаривать с людьми, потому что ты... Вот он тебе говорит что-то, а ты понимаешь, что он хотел сказать. То есть что люди говорят и то, что они хотят сказать, это абсолютно две разные вещи. Потому что когда ты ему начинаешь это рассказывать, он говорит да, и он сам даже не понимал, некоторые люди сами не понимают, что именно они хотели именно это спросить. Вот. И я понимаю, что у нас настолько зашоренный мозг, и это касается вот как и разговоров, как и психологии, так и повторюсь еще раз, вот именно физики то есть мы настолько не знаем себя, мы настолько не знаем свое тело, мы настолько начинаем раскрывать свои эмоции, что это просто, это просто каждый день это вот такой вау и это ну мне кажется вот люди которые именно заходят в автономию, то есть я еще раз повторю, что голодание автономию разные дни, в автономию можно зайти и через несколько Через несколько часов отказа от еды и питья а можно сидеть в голоде и по сто дней. Вот. И именно когда ты заходишь в автономию, вот у тебя вот эти вот краски, вот это вот, ты начинаешь жить, и когда вот эта вот жизнь оживает в тебе и вокруг тебя, вот это состояние, ты потом как наркоман начинаешь обратно возвращаться, возвращаться, возвращаться, и, и в какой-то момент ты понимаешь, что тебе просто уже незачем выходить отсюда. Вот. Я не могу сказать это на процентов. Я не скажу, что я прям автоном, автоном. У меня еще очень мало дней. То есть я знаю таких людей, которые, э, которые например, там не ели по нескольку лет. И да, я с ними уже начинаю общаться, и они мне начинают писать. И это здорово. То, что они рассказывают, то есть людям, которые кушают, это даже рассказывать бесполезно, потому что они просто не поймут. Не, по, не потому что они такие тупые, а потому что другого мировоззрение У человека он стоит немножечко, у, у него другой мир. А когда ты начинаешь, чем больше ты входишь в эту автономию, тем больше у тебя расширяется вот это вот, у тебя ты простраиваешь свой другой мир самостоятельно. И это такой кайф, от которого отказаться с каждым мгновением сложнее и сложнее. Это вообще классно. Я хочу добавить, что я, знаешь, сейчас поймала такую мысль, что э, голод — это когда ты врешь себе, что ты можешь да. есть. И, соответственно, летальный исход. Но когда ты на автономии, ты становишься настоящим, ты просчитываешь свои границы, ты становишься наблюдателем, осознанно строишь все в своей жизни, все свои сферы. И, соответственно, ты настоящий, и ты не можешь умереть. И ты, когда нужно, вышел, когда нужно, зашел, Автономия — это не голод. И когда человек голодает 40 дней, он, естественно, клеит ласты. Вот. Да, это однозначно. Есть не очень приятную новость написали про умершего блогера, поэтому я сейчас ответила в эфире, да, что Виталий Выграновский 40 дней не ел и не пил, и случилось несчастье, значит он не автономил, он шел на какие-то внутренние на внутреннюю ложь самим собою. Такие вещи невозможно просто упустить. Когда, органи... когда ты честен сам собой, ты заходишь и выходишь ровно столько дней, сколько тебе нужно. И в итоге, как вот Света говорит, наступает тот момент, когда ты не хочешь уже выходить. И начинается это всегда с малого, потом да. да, то есть это практикуется, это как вот докачать себе пресса, это равносильно этому. Это просто тело, это аватар. И мы реально можем им управлять. Да, но я еще раз, ребята, вот прям вот откровенно говорю. Мы никого, я да. никого не призываю. Не голодать, не входить да. в автономию, не переходить на сыроедение, на малоедение. Вообще никого не призываю. Просто я рассказываю свой опыт. Если да. он кому-то интересен, я его рассказываю. Как только я посмотрю, что нет просмотров, он не интересен, и мне не задают вопросы, я просто потихонечку иду дальше своим путем молча. Вот и все. Это, это мой путь. Я рассказываю просто о своем пути. Может быть, просто он кому-то интересен. Вот и все. Да, я тоже очень люблю делиться, люблю слушать. Я вас всех очень люблю. Я боюсь, что сейчас эфир просто может пропасть. Я поэтому сохраняюсь. Всем привет. Ну, всем пока. Всем спасибо. Пока. Спасибо, приходите в следующий.